Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости «Новая квартиры", город Саратов, работаем с 2004 года. В сегодняшнем видео хочу рассказать о такой важной моменте, какую выбрать квартиру, какой выбрать себе дом, чтобы потом получить доход, а не потерять деньги. Смотрите, основная масса людей, которые хотят купить квартиру, которые приходят ко мне, что они спрашивают? Они говорят, мы хотим купить новое жилье. Что подразумевается под новым жильем? Это жилье, построенное в последние годы. Максимальный срок, который рассматривают основные люди, кто меня хотят купить, это 20 лет. Больше 20 лет практически ни от кого запросов не поступает. То есть это квартира, построенную уже, скажем, в период после распада СССР. То есть уже по новым каким-то планировкам часто предпочитают взять жилье, уже даже построенное не там не 98-м году там или там 2000-м, а хотят уже построенное 2010-м, чтобы этот дом был с утеплением, потому что в этом случае надо платить меньше денег за коммунальные платежи, чем более теплый дом, и там получается эффект термоса, и вы меньше переплатите за это. Вот, коммуникации меньше износчины, на не придется вкладываться, после этого в коммуникации, потому что в старых домах... Трубы, например, уже заилены и требуется ремонт. Потому что за 30-40-50 лет уже происходит достаточно сильный износ коммуникаций. Что канализации, что водоснабжение, что электроснабжение. Вот. Поэтому я сталкивался например, с такими историями. Мне очень хорошо известно, когда там, допустим, в 2019 году люди купили квартиру в пятиэтажном доме Хрущевки, так называемой. Ну, то есть Хручевка это дом, построенный где-то в 60-е годы. Цена квартиры была миллион сто соответственно в этот же момент у них была возможность купить примерно по такой же цене новый дом, но без ремонта люди как сказали, мы типа купим дом с ремонтом, несмотря на то, что в этой, в этой хрущевке был какой-то ремонт, они все равно вложились на примерно 200 тысяч на ремонт этой, так сказать, квартиры и фактически эта квартира вышла миллион 300, насколько знаю сейчас они не могут ее даже они уже года полтора продают никак ее не могут продать даже уже за 950 тысяч то есть у них уже убытки на 350 тысяч вышли. В то же время, я знаю, что тот дом, который у них была возможность купить также за миллион сто, но без ремонта, они могли сделать также более-менее скромный ремонт примерно за те же 200 тысяч. А не забывайте, когда вы делаете ремонт в старом доме, что вам нужно не только сделать ремонт, вам еще нужно перед тем, как сделать ремонт, что-то демонтировать, а это тоже требует денег на демонтаж и на вывоз мусора. Вот, это тоже входит в стоимость ремонта. Так вот, в новом доме вам не надо вывозить мусор, у вас все готово, вам нужно просто уже только устанавливать новый, и вы не тратите деньги на демонтаж. Вот, соответственно, в том доме, который они могли все время купить новым за миллион сто без ремонта, если бы они также вложились примерно 200 тысяч, ну, я, то есть, я понимаю, что на них особо не развернешься, но все равно они могли сделать и ту же стяжку, и штукатурку, поклеить обои, вот, то они же за эти деньги, даже несмотря на кризис, спокойно бы эту квартиру продали. То есть получается, что вложившись в старый дом, вы несете убытки, и вложившись в новый дом, ну, как минимум, хотя бы не несете убытки. Ну, а на тот момент, что когда начинается подъем, тут то тоже могу сказать, да, старое жилье может быть немножко подрасти, но если оно подрастет, извините мне, на 5 копеек, то в этот момент новое жилье подрастет на 30 копеек или на 50 копеек. То есть, потому что все хотят идти в новый и не хотят идти в старые. Я даже знаю такой случай, когда сделали в фручевке капитальнейший ремонт, вложили порядка 600-700 тысяч, но они продали за те деньги, что купили. Поэтому мой вам совет, при выборе жилья обязательно лучше обратитесь к опционалам, и решите, какое брать жилье. Ну, или хотя бы, как минимум, последующий моему совету и выберите жилье в новом, с ну, более современном э, жилье. Это позволит вам не потерять потом в дальнейшем деньги, когда вы будете продавать через какой-то период времени это жилье. Надеюсь, вам советы были полезны. Если у вас остались какие-то еще вопросы, задавайте их э, под видео. Буду благодарен вам, если вы мне напишите комментарий или поставите лайк. Также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик под видео, чтобы когда у меня вышло новое видео на канале, вы сразу об этом узнали. Благодарю за внимание, всего хорошего, до свидания.